Так, сегодня хочу посмотреть, как работает по льду маятниковая пила. Вот с таким длинным сверлом, полотном. Полотном, Да, конечно с полотном. Значит, пила вот такая обычная, китайская. Вот, покупал за дешево самую такую из более-менее мощных налики в описании кинул, где брон. Че-то, блин, рублей, наверное, два она мне обошлась. И полотно вот такое. Значит, в основном полотна короткие идут к майковым пилам. Такие. Ну, сейчас лед уже где-то сантиметров тридцать. 40, то есть пила на 50. То есть, по идее, ее должно хватить, а как будет пилить, сейчас посмотрим. Сейчас снимаю один, поэтому все снаряжу. Так. Да. И, как говорится, покажу. Вот так мы ее снарядили. А теперь идем Недавняя лунка. Погнали. Вот, идет где-то... Идет, но медленно. Прям очень хочу вам сказать медленно, то есть вот где-то пилю секунд 3, пропилил, И сколько? Сантиметра три. Немножко этот лайфхак не проходит. Пробуем дальше попилить. Идет, конечно, маленько, но весьма скромно. Придется брать ручную пилу и фигачить. короче по льду уже в сантиметров 30 конечно отбой Я смотрю, вот такую финскую пилу как говорится сотворим чудеса так ну для финской пилы нужны две лунки от одной мы пойдем вот так и туда и от второй вот так и вот так будет квадрат, через который мы выщем раковолочку, которая там стоит. Стоит уже месяца три. Поэтому если была не дырявая, то раки в ней есть. Но если где-то дырчик конечно, рак найдет эту а и выползет. Я вот уже пробу сделал, как говорится. Вот так найдет. Каждый туда-сюда убирает пару сантиметров. то вполне приемлемо, по довольно-таки толстому льду. Я сюда зашел. Сейчас задел. Так, сейчас еще раз. Попробую уже нажимать на лезвие пилы с усилием. Ну. Может быть, если прям сжать на нее и сжать, чуть-чуть, чуть-чуть, видите, идет. Но я бы не сказал, что усилия, которые в ней теперь применяешь, просто давишь на нее, вроде, они намного меньше, чем на те, которые обычно используешь в общем сравнение этих двух режущих инструментов по льду конечно ручная финка Это в разы плюс я думаю даже если бы маятниковая пила пилила в принципе получше чем она пилит все равно у нее есть запас ресурсов этих батарей, в общем, выпендриваться нечем. Надо пилить обычный ручной финский пиолиус. Ни гарм она существует уже не одно столетие и продолжается.